Запишем колебания двух разных камертонов. Камертон, который издавал более низкий звук, имеет частоту колебаний меньшую, чем тот, который издавал более высокий звук. Высота звука определяется частотой колебаний. Чем больше частота колебаний, тем выше звук, чем меньше частота колебаний, тем ниже звук.